Слушайте, я нормально, адекватно воспринимаю свой возраст. Я не из тех женщин, которые прям вот всеми силами стараются молодиться. Ну, потому что мне кажется, это выглядит ужасно. Вот у меня есть знакомая, ей 52 года, и она недавно проколола себе соски. Я не знаю зачем, но мне кажется, единственное, зачем в 52 можно сделать такой пирсинг, это чтобы ключи от дома не потерять.